Google все не имется. Page Experience уже скоро на экранах. И нет ни кинотеатров, а наших ноутбуков, телефонов и прочих гаджетов. Google возлагает на обновление надежду выделить страницы, которые обеспечивают отличное удобство пользователя. Или, как они и говорят, пользовательский опыт. При этом удобство страницы всего лишь один из многих факторов, который учитывается при ранжировании. Google утверждает, что не стоит ожидать кардинальных изменений для сайтов. Но мы-то с вами знаем, что их утверждение – это одно, а вот реальность на страницах выдачи – это совсем другое. Постепенный запуск позволит инженерам поиска отслеживать любые неожиданные или непредвиденные проблемы. Но вот после этой фразы жизненный опыт просто кричит, что изменениям, в том числе кардинальным, весьма возможны, скорее всего, не в лучшую сторону. Что будет учитывать это обновление? В ранжировании начнут учитываться сигналы удобства страницы, включая Core Web Vital. Карусель главной новости начнет включать весь новостной контент, соответствующий требованиям Google News, а не только АМП-страницы. Google расширит использование использовании нон-АМП-контента и в мобильных приложениях Google News. Иконка для АМП больше не будет отображаться в поисковой выдаче. А зачем мы это делали раньше? Google по-прежнему продолжит тестировать различные способы обозначения контента с отличным UX в поисковой выдаче. С последней версии вопрос-ответов от Google по AppCore Web WebFetal можно почитать по ссылке в описании под этим видео. Сидеть и ждать милости от Google – это не наш путь. Премонитус, премонитус. Предупрежден – значит вооружен. Эх, умные слова, но, как говорится, умным словом и пист... нужным сервисом можно добиться большего, чем просто умным словом. А в качестве нужного сервиса используем отчет по Page Experience в Google Search Console. Вот за это Google респект. Запускаю обновление, вот тебе инструмент. К этому обновлению подготовиться. В русскоязычном интерфейсе этот отчет называется «Работа страниц». Но в англоязычной версии, как и само грядущее обновление, «Page Experience». Из отчетов можно узнать, насколько сайт удобен для пользователя. Цитаты и справки. Google оценивает показатели удобств страниц для отдельных URL вашего сайта, а затем использует данные при ранжировании URL в результатах поиска Google на мобильных устройствах. Удобство сайта анализируется на уровне отдельных URL. В настоящее время такой анализ осуществляется в контексте мобильных браузеров. То есть Google проверяет удобство просмотра исключительно на смартфонах и планшетах, а полученные данные влияют на ранжирование только, пока только, результата поиска для мобильных устройств. Google разработал систему оценок, которая призвана помочь владельцам сайтов создавать качественные страницы для мобильных устройств. В результате анализа страница может быть присвоена один из двух статусов – «хорошо» или «плохо». Не густо, конечно, но хоть что-то. Google также обновил отчет об эффективности. Теперь он позволяет отфильтровать страницы с хорошим пользовательским опытом. Подробнее об отчете можно узнать по ссылке в описании под этим видео. Не ждем до последнего, отчитаем, а проверяем и внедряем. Дабы потом не было мучительно больно за бессмысленное потраченное время. Остались вопросы? Задавай их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком, до встречи!